Всем привет дорогие друзья, это человек и это CS Go Run сайт, который когда-то я очень уж хорошо поднял, ну и тут не соврать, на роликах было по 100 тысяч просмотров и мы делали дикий контент. Сегодня же мы посмотрим сколько можно поднять денег с халявного промика, а он насколько я помню дает 25 центов, кстати у вас он тоже будет, в прикрепленном комментарии будет ссылочка на сайт и халявный промик, и мы посмотрим сколько можно апнуть с халявы. Будем пробовать играть по разным стратегиям. Но я хочу для себя выбрать определенную Это и 1.2 На самом деле, это самый сейвовый коэффициент Я на нем играл, когда ставил миллионы, триллиарды Десятиллиарды долларов на CS Ух, было время! Если, кстати, нравится CS вы хотите больше роликов Конечно же, поддержите этот ролик лайком Будет очень-очень-очень-очень круто И приятно, конечно же Поехали! У нас здесь был коэффициент аж 14 Но нам интересен коэффициент 1.2 Скинов много, попыток много Будем пробовать и искать Самую оптимальную стратегию. Так, неплохо. Уже 0.30 у нас есть и, конечно же, чем больше ставка, тем больше мы поднимаем L. Логика от человека. 0.3 у нас уже есть и напомню, что это было бы без депозита. То есть по факту с халявы 3 цента. Ну, нормально. Сейчас будем смотреть, сколько можно буснуть дальше. Главное, чтобы он резко не отъехал. А, кстати, почему-то у нас авансом а, 1.2, все в порядке. Я почему-то думал, что у нас 1.30, стоит у нас 1.2. Короче, 0.36 уже есть и мы продолжаем бустить на 1.2. На следующих скинах немного поменяем стратегию и будем увеличивать коэффициенты. Посмотрим, какой коэффициент самый сейвовый для того, чтобы поднять с халявы. На самом деле, такая интересная тема. У нас третья ставка и опять 1.2 зашел и уже пол бакса у нас есть. То есть где-то 35 рублей. На ранее, по-моему халява с депом, но если мы уже подняли до 35, думаю, тут можно депнуть и по соточку и вывести фактически 150. Фигачим дальше, надеюсь, что нас сейчас не сольет, потому что пока что все идет прям, ну, шикарно. Давай, 1.2 не подведи. Ну, может, конечно, быть, что нас сейчас сольет. Нафиг, ну нет, смотри У нас уже есть больше, чем 35 рублей Ну круто Опять 1.2, опять начать И надеюсь, опять нас не сольет Опять нас не сольет Опять, надеюсь, нас не сольет Так, таймер прогрузился И давай, главное, чтобы 1.2 схватился Слушай, 0.6 у нас уже есть А давай-ка мы посмотрим, сколько это денег Слушай, 46 рублев Ну вообще неплохо, блин, курс падает Наши инвестиции падают в цене Ужас Пока смотрел цену, не успел залететь на еще одну ставочку а так бы уже подняли может быть бы и до доллара но у нас уже есть сувенирный p250 неплохо можно конечно залететь на дубль на pvp на матче кстати прикольный режим вот с этим pvp то есть по факту здесь не решает рандома решает насколько ты лох прикольная штука этот аэрохокей есть также рол, ран но это дефолт но вот на самом деле с аэрохоккеем они прикольно придумали насколько я понимаю тут решает твоя ловкость рук Иван Золо, кстати, выиграл, нифига Я знал, что ран популярный сайт, даже Иван Золо играет Блин, мы тут два коэффициента просрали Мы уже могли реально доллар бустануть С этими просмотрами, но, кстати, можно Ставочки на матчи еще делать, но я вам этого не показывал Ладно, у нас сегодня Немного другая тематика ролика Мы поднимаем на разных коэффициентах Ну, на самом деле 0.6 Это офигенно, с учетом того, что Я не депнул ни копейки, получил По промику 0.25 И все, проеб! Ладно, повышаем Коэффициент до 1.5 и посмотрим, сколько на одном и 5 можно бустануть. Но я все-таки приверженец 1 и 2. Блин, вот до 1,5 уже реально долго идти. Но пробуем. Пробуем. И Слушай, 0.38 нормально. Время вывода увеличено. Т а так хотелось вывести статрек. МП7 за 38 центов. Боже мой, ран, ты делаешь? Моментально, конечно же, залетаем в следующую ставку. Блин, было бы, конечно, круто, если бы я проскипал коэффициент 1. Со всеми обзорами режимов. Но, блин, я проскипал самые крутые коэффициенты. Может быть, бы до, до доллара дошли. Ну ладно. Ой. Ой! Ой, не будем перепрыгивать сразу на двушку, поставим 1, 1 и 7. Как ставка не обработана, оло, ран, что происходит, почему мне не дают поставить и выиграть мои скины, что такое ран? Там, кстати, тип ножек вообще на изи бустит. А, ну и, конечно, человек не успел залететь, и да, мы бы поймали этот 1 и 7. 7, вот я знаю вас бесит, когда я говорю не 7, а 7, 7, 7. Немного подожжем жопу школьников, потому что я знаю, что многих это раздражает Короче, у нас коэффициент 1.7 и будем стараться его ловить Но слушай, 1.7 это не 1.5 Здесь, конечно, логика присутствует, но у нас уже 0.42, слушай Если мы на коэффициенте 1.2 дрюкались, то 1.7 нас прям неплохо сразу бустанул То есть в теории, если сейчас еще один раз зайдет, ну уже будет достаточно неплохая сумма Учитывая, что это... Без депозита. Я повторюсь в миллионный раз. Но главное эту семерочку словить. 1,2 есть. Сейчас бы забрали. 1,3 тоже бы забрали. 1,5 забрали бы. Но у нас 1,7. Ёпты, 0 и 71. Пока это самый топовый результат. Если не учитывать то, что я лох и потерял два вот этих прекрасных коэффициента. Ну тут как бы на аватарке все написано. Лох. Кстати, смотри, можно ребят лайкать Хе, прикольно А можно и не лайкать Но я лайкну, поддержу, так сказать, пацанов Кстати, коэффициент 11 был Ну вот чё-чё На таких коэффициентах, конечно, сложно подниматься Но смотри, они тут часто заходили 6, 14, 1,04 Кайф! Сильно не будем убегать, до двушки пока не хочу Хочу 1.9, но все-таки пока Самая классная тема это 1.7 И 1.2, но 1.2 это вообще Тут говорить ничего не надо, я всегда советовал Всем, если вы где-то взяли промик, подниматься На 1.2, но 1.9, но ну это уже прям Жестко, это прям потная тема И не факт, что вообще она сейчас зайдет Слушай, зашла, и прям, прям зашла Зашла, и 1.9 крэш 0.47, у нас есть Будем стараться, будем стараться ловить 1.9 Хотя от нас тут ничего не зависит, но давай Поводим по вот этому замечательному шарику ведь новогоднее обнова, новый год уже прошел, но ран не убирает почему-то снежок сверху Странно, странно, я думаю, это какой-то заковор Ну ладно, мы ловим девяточку и поймали Слушай, неплохо, пока самый топовый результат показывает 1.9, коэффициент нормально Опять же, время вывода увеличено А так, хотелось вывести граффити Ран, что ты делаешь? Почему ты не даешь вывести человеку граффити? Ну окей, у нас опять эта тема полетела, ставка сделана Ставок больше нет! 1.9 надо поймать Снова, здорово, 1.9, 1... Найс, 1.9... Nice? Это реально самая классная тема. Это даже поинтереснее, чем 1,2 будет. У нас уже есть 1,69. Опять же, обратимся к источнику Google. Слушай, 129 рублей, но ради этого уже я б депнул, честно говоря. Не, конечно, если поставить на коэффициент 10, забрать там 10 баксов. Но нет, тут мои яички не слишком твердые для такой истории. Если об этом говорить, то когда я ставлю на коэффициент 1,12, то там они вообще не похожи на яички. Ну ладно, у нас 1,9. Я вот очень сейчас сомневаюсь, но тут, блять, можно проследить, как она. Но крэшит. Большой коэффициент слив, большой коэффициент слив. Ну, блядь, понятно. Мы переходим к коэффициенту 2. Ну, слушай, 1,9 нас реально неплохо бустанул. И это не нужно дрочиться на 1,2. Прям 1,9 прям классная тема. Ну да, двушку слили, попробуем еще раз. Потому что хочется мне прям на двушке попробовать. Короче, пацаны, по промику надо 1,9 использовать коэффициент, дойти хотя бы до 200 рублей и кайфовать. Чилить на расслабоне с пивком в руках, если вам есть 18. Хотя я не пропагандирую алкоголь и не советую его употреблять. Это очень... Плохо. Кстати, я уже очень долго не пью алкоголь сам, даже на день рождения свой не пил, потому что у меня была корона. И это не мем, я реально в свой день рождения заболел короной, и я даже не отмечал. До сих пор, кстати, болею, а прошло уже 11 дней. Возвращаясь к теме ролика, у нас коэффициент 2, и мы сейчас можем теоретически выиграть доллар. Круто, по-моему, да. По-моему, я мудак. Ну ладно, это уже другая история. Ловим двоечку. Тут было 4, поэтому то, что сейчас будет двойка, я очень сильно сомневаюсь. И он тоже. Пал смертью храбрых. Но ну, мы увеличиваем коэффициент на 20, на 20. Не знаю цифры. На 2.5. И пробуем ловить эту сосочку. Ну, здесь уже прям вообще хард какой-то режим. Но за сегодня реально самый крутой коэффициент был 1.9. 2.5 это тема вообще такая, только для натуралов. А я гей, и я очень очкую всю эту историю. Ну, давай будем пробовать ловить 2.5. И слушай, поймали. Поймали мы Маркус Дело... Дел... Дел... Рво. Маркус Делроф. Бля, вот я сейчас понимаю, что сейчас опять будет крэш единицы, но проверяя тактики, не время очковать, а время делать став. Не, на самом деле здесь нет такого, что я выжидаю какой-то определенный коэффициент. Просто хочется посмотреть, на каком МКФ можно уйти дальше, делая ставку за ставкой. Ну пока что это 1,9. Реально самая классная тема. Мы дошли до 100 с лишним рублей. То есть 1,2 вообще нервно курит в сторонке. Если тебе повезет, и ты раза 3 словишь 1,9, ну слушай, ты прям счастливчик. Можно депать и забирать халяву. Спокойно вообще. У нас ставка 2,5. 2,5 и оно... Зашло, оно зашло. И он у нас, блин, если за сейчас еще раз 2,5, то это самый топовый коэффициент на сегодня. 1,9 максимум приносил нам 1,69. То есть 1 доллар 69 центов. Сейчас у нас 1,5 бакс. Ну, вот реально два коэффициента 6 и 6. Вот единичку сейчас жду. Ну, блин, пробуем. 2,5. Ёпта, это очень жесткая фигня. После шестерок делать ставку это вообще максимально глупо, но тем не менее я к этому привык делать всякую фигню. Но если он сейчас зайдет, то на сегодня это самый классный коэффициент. Ну, тут прям жестко. Надо, чтобы фортануло и 3 Раза подряд 2.5 зашло, потому что Ну это прям такая тема, я вот сейчас сомневаюсь Что будет 2.5, очень сильно сомневаюсь Но оно, оно зашло 3.91 И это на сегодня рекорд Я не привык к таким цифрам, блин Но раз ролик об Мы проверяем, 300 рублей Итого, у нас есть еще, конечно Два скина, но пока что самый топовый КФ 2.5, мы подняли фактически Ну, три сотки Три сотки, ребят. Четвертый раз подряд не зайдет 100%. Я в этом прямо уверен. Там, чувак, просто на спокойнике нож будет. Я понял. Ты на коэффициенте 1,1. Не, не, не на спокойнике очкует, очкует. Ладно, нам надо поймать 2,5. Если он зайдет в третий раз. То я, ну, в четвертый получается. Я, я просто офигею. 9 и 68. Обратимся к нашему Google сервису. Ребят, это все блядь, с халявы. Это 742 рубля, пацаны. Не, ну, ради такого я бы, конечно, депнул. Блядь, почти косарь с халявы апнуть. О, я почувствовал себя в шкуре себя. Только лет, наверное, это... А, а сколько мне сейчас лет? Блядь? Мне 21, это получается. Ну, короче, я лох. Короче, я почувствовал себя в шкуре себя ровно... 6, а то и 7 лет назад, когда у меня было мало скинов, и я такой, бляха, ищу возможность поднять хоть какую-то копеечку. Ну и слушай, блин, косарь почти апнули. Короче, коэффициент 3, будем пробовать. Реально, на сегодня самый топовый 2,5. Блять, вообще ни разу с халявы столько не поднимал. Ну, короче, пацаны, 2,5 используют эту систему Станиславского, Человедовского, то есть меня, и бустите себе скинов в инвентарь. Блять, я думал, сейчас стройка зайдет, не зашла. Ладно, хуй с ним, 3,5, потому что ролик уже начал за. И самый топовый, блять, результат мы на сегодня сделали, показали. Это реально было охуенно. Ну тут не соврать. Ебануть на 2,5 700 рублей, с нихуя просто бездеп, блять, да, это сказка. Ебать, там пацаны сразу слетают. но ну, человек не такой, человек не очкует. Мы хуярим на 3.5. Камри 3.5. Мм, камри 3.5. И бля, нихуя он въебал. Блять, бежит, что пиздец. 3.5 будет, я охуею. Давай. Ну 3.5 в теории это прям тема. Ебануться 0.88. Пальцы гнутся. А, это типа, бля, я сам или что это за сердечко? Ебать! Я не могу лайкать! Это, короче, самые большие яйца. Короче, это сердечко надо на яйца заменить, типа у кого самые большие яйца. Ну понятно. Типа, кто дольше продержал, знаешь, и не сделал ребенка. Да. Но мы 3,5 ебашим. Блять, втор второй раз зайдет ахуе. Если зайдет и третий, то вообще пизда. Ну, блять, конечно, нет. В общем, самый топовый коэффициент на сегодня 2,5. Итоги сегодняшнего дня. Мы сделали с 25 центов на секундочку. Фактически 800 рубасов. С нихуя, просто с нихуя. В общем, ребят, это не относится к рану, а относится, в принципе, ко всем сайтам, потому что чаще всего дается 25 центов. Хуярьте на 2.5. Вот, ну реально, ебанули 700 рублей. Хотите рискнуть? Рискните. 2.5 самая охуенная тема, я вам сегодня это в ролике показал. Ну, а на рану у вас также будет промик, также на 25 центов, также можете, как и я, позаниматься хуйней. Поподнимать виртуальных скинов, которые, блядь, ты не можешь потрогать, да, мы занимаемся реально хуетой. Спасибо за просмотр, это был самый конченый панкейсер -er, и всем пока.